Привет, друзья! С вами Дима. И сейчас я хотела бы рассказать вам о том, как я купила э, принтер и ноутбук, который стоит он там дальше. Это э, MFP HP DeskJet 2515. Так, но ну, прежде чем скрывать, вот у меня все волшебные ножницы. Давайте посмотрим на собственно упаковку. Тяжелый, собака. Ну, здесь, естественно, информация о том, что он типа экологический. Безопасный, так скажем. Здесь, ну, куточка. Здесь вот на мои возможности. Он ну, нам что в два раза больше листов печатает. И здесь тоже самое. Ну, давайте я вскрою и продолжу и так вот я вскрыл коробочку. Вот так вот вы можете ее видеть. Так. Ну, вот здесь у нас все по стандарту. Дрова. Инструкция по печати. Вот она. Вот. вот она, рыба моей мечты. Ну и прочие мануальчики не нужны совершенно. Ну и что мне еще нравится, это то, что HP дает нам в подарок прекраснейшую сумочку для переноски лазер-спринтера Аккуратно, аккуратно. Не коробку. Буду использовать ноги. Обещаю. Отложим пока коробку. Ну, все по стандарту упаковано. То есть в коробке из-под яиц. Это сюда, сюда. Ну, вот тут Принтер. Ну, давайте сначала достанем, а потом рассмотрим пакетик и все-все-все остальное. Вот. А, смотрите, какой прекрасный пакетик. А, значок HP. Ну тут, естественно, бибочка. Вот я тоже так -то перемотал-то. Еще компания Техношок дала нам в подарок бесплатные скрепки, которые я украл. И вот этот скотч, который можно использовать в любом месте, который везде ним. Ну, в общем-то. Опа-на, uh, uh. это все, это уже закончил. Посмотрите, как сложно распаковывать, я даже не знала. Uh, смотрите, какая штучка тут была. Uh, у нас полностью вся, весь принтер запакован в такую синенькую пленочку. Как uh, много этой ленты. Ну, вообще, очень даже красиво. Так, ну что же, вот он, вот она рыба моей мечты. Так, ну давайте посмотрим. Оп. Обратите внимание вот на эту, вот на эту блестящую штучку, она предотвращает выход страницы и перевертывание ее дальнейшее. Сейчас попробуем поближе камеру сделать. Вот, она задвигаем. Ну, открывается она очень просто. Вот так вот все это выглядит. В общем-то, с принтером мы закончили. Сейчас нам надо аккуратненько его так играть вот сюда, и сюда. В общем, в любое удобное вам место. Это все закладываем. Просим оператора не вмешиваться. И встаем ноутбук. Ну, в общем-то, вот еще в техножом я заклею коробочку. Вот так вот это все дело распаковывается, то есть вот такой механизм, оп, оп, все, задвигаем. Ну, как и на мальчик, но мы и так все знаем, потому что мы переставим Windows 8 на Windows 7. Обещаю, будет это незабываемо. Как бы тебя так лучше достать. Ого, вот это да. Ну, запаковано опять же в коробку из под еды. Абракадабра, пожалуйста. О, нам говорит, что нам надо пониже. О, да, он серый. Вообще офигенно. Серьезно, я думала, он черный. Ну, как всегда, такая вот прокладочка. Извиняюсь, что вам не видно. Сейчас его. Потом повернем. А, ну, здесь опять же мальчик Как же без этого? Нам написано, что это Windows 8. Windows 8. Вот он. Мы все видим его. А, вот этот мануальчик. Еще раз вам показываю я. И еще какая-то гарантия вообще непонятная-непонятная который откладываем пока что ну вот, вот, вот картон да можно печку вообще отключать будем на картоне топится, ну, литий аккумулятор да, литий-ионный, шестиящеечный нам говорят на сколько, на 10 вольт ну это все по нас как я еще раз повторяю, что все стандартное есть так, ну блок питания и кабель к нему Первый раз вижу такой вот разъемчик. Вообще, вообще, вообще первый раз. Так, ну, в общем, на этом мы должны закончить наш обзор. Ждите еще много-много всего. И перестановки видос, конечно же. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!